Давайте уже признаем тот факт, что iPhone 10R это по-настоящему крутой смартфон для ежедневного использования для любого современного пользователя вне зависимости от его возрастной категории. здорово народ, и в этом видео мы поговорим с вами об iPhone 10R через призму моего опыта использования. А именно в конце этого ролика я отвечу на самый главный вопрос: стоит ли покупать iPhone 10R в конце 2021 го начале 2022 -го года? Заваривайте чье кофеек, берите с собой что-нибудь вкусненькое и устраивайтесь поудобнее, ведь вы находитесь на волне канала.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 предлагаю в этом ролике не фокусироваться на характеристиках данного устройства поскольку все они находятся в общем доступе и посмотреть их без меня вы сможете самостоятельно что касается личного опыта эксплуатации то здесь все должно быть гораздо интереснее в 2022 iphone 10r ни много ни мало исполнится целых 4 года с момента официального релиза господи до меня только сейчас дошло как же быстро летит время помню как приобретал свой iphone 10r в глубоком цвете на 128 гигабайт в ноябре 2018 года за порядка 65 тысяч рублей что тогда три года назад что сейчас, как по мне, это один из немногих по-настоящему сбалансированных смартфонов, которым не стыдно пользоваться даже спустя 4 года появления на рынке. Понятное дело, за те же самые деньги, что сейчас стоит iPhone 10R, можно взять какой-нибудь iPhone 10 или iPhone XS. Там и материалы будут качественнее, и камера все-таки двойная. Однако, если бы меня попросили описать 10R буквально в двух словах, я бы сказал, что это в своем роде универсальный солдат. Во-первых, прекрасный форум фактор и дисплей с диагональю 6,1 дюйма. Да, это базовый OLED-дисплей Liquid Retina с разрешением 725. Пикселей. Безусловно, если сравнивать экран iPhone 10R и какого-нибудь iPhone 12 Pro Max в моем случае, на котором без проблем можно воспроизводить видео максимальной высокой четкости в 4К, то разница в качестве картинки между двумя компонентами этих устройств будет замечена разве что под увеличительным стеклом. Касаемо насыщенности или, как стало модно говорить, глубины черного цвета, безусловно, 10R проигрывает всем дисплеем даже у прошлогоднего iPhone 10. Однако все те не столь существенные различия будут заметны только при детальном, скрупулезном сопоставлении устройств друг с другом. В жизни или на практике, все совсем иначе. Дисплей шикарный, яркий, сочный, с отличными углами обзора и цветопередачей. Даже несмотря на то, что на YouTube вы не сможете, к примеру, воспроизвести видео формата Full HD 1080 пикселей или как оно именуется просто HD, это на самом деле невеликая потеря, поскольку разница между 720 и 1080 пикселей на мобильных устройствах, особенно на смартфонах, не особо-то и видна. Двигаемся дальше ко второму существенному преимуществу iPhone 10 r в лице основной камеры. Полный фарш 12 мегапикселей, 4K 60fps и бла-бла-бла. все это, конечно. Конечно, хорошо, и существуют более новые модели iPhone по типу iPhone 11, 12, которые снимают в разы лучше, чем 10R. Оно и понятно, там уже добавляется широкоугольная камера, улучшенная оптика и так далее. Однако вы только посмотрите на те шикарные снимки, которые может делать iPhone 10 XR не только в дневное, но и в ночное время суток. А если поставите выдержку по длине, смартфон сможет без каких-либо проблем сфотографировать Луну и несколько действительно ярких звезд. Кстати, несмотря на то, что здесь всего лишь один модуль камеры, портрет здесь также присутствует. Правда, работает он только на людях. Как говорили о камерах, стоит упомянуть и фронтальную. Она здесь действительно крутая, 7 мегапикселей, также поддерживает режим портрета. Касаемо элементов безопасности, все стандартно. Датчик Face ID второго поколения работает быстро, шустро, без каких-либо нареканий. Переходим к следующему значительному пункту, который заставит вас приобрести iPhone XR в 2022 году – автономность и производительность. Сердцем устройства является процессор Apple 12 Bionic, шестиядерный, однако, когда мы говорим про iPhone, про ядра в принципе можно забыть, поскольку устройство остается стабильно работающим, без каких-либо подлагиваний и зависаний, как минимум 2-3 лет с момента его выпуска. В силу относительно небольшого разрешения экрана и достаточно мощного даже по меркам 2021-2022 годов процессора, как с повседневными задачами, но оно и понятно по типу Инстаграм, ВКонтакте, Twitter, прости господи, ТикТок и так далее. Что касается ресурсоемких задач, устройство тянет игру на максимальных параметрах и настройках графики без каких-либо проблем. Правда, это довольно сильно расходует заряд аккумулятора и через 2-3 часа устройство может разрядиться ну вплоть до 20%. Говоря о смешанном режиме эксплуатации, то в принципе телефон может дожить с 7 утра до 8 с натяжкой 9 вечера. Что касается состояния батареи за 3 активных года использования, износ составил всего лишь 12-14%, что, как я считаю, неплохо, особенно если учитывать факт, что устройство использовалось в разных климатических условиях от минус 20 до плюс 30 градусов по Цельсию, а также заряжалось не только от оригинального блока питания Apple, но также и от пауэрбэнков и зарядки в машине. Кстати, iPhone 10 XR оснащен функцией беспроводной зарядки, поэтому если вдруг, ну чисто теоретически, вы решили приобрести себе Save, как последних моделей iPhone, вроде iPhone 12 и 13, то этот аксессуар будет работать с вашим iPhone 10R. Вообще, в принципе, iPhone 10R достаточно неприхотливый телефон. Я ранил его огромное количество раз в чехле и без чехла, и на самом деле, благодаря 7000 алюминию, который используется в качестве основного материала корпуса, ему ни чем практически любые воздействия внешней среды. Понятное дело, если мы говорим про случайные, а не целенаправленные падения устройства. По параметру живучести iPhone 10R выигрывает его несколько раз о iPhone 10. Довольно частенько случайно случаи, когда десятки просто-напросто топили, буквально промыв устройство под водой из-под крана. Сколько не погружал свой iPhone XR под воду в разных абсолютно условиях, будь то ванна дома или непосредственно купание на озере летом, но телефон выходил практически сухим из воды. Вот казалось бы, я так хорошо глаголю про этот смартфон, что как будто бы создается образ максимально идеального устройства без каких-либо слабых сторон. Как по мне, iPhone XR обладает двумя достаточно существенными подводными камнями. Первое – это крупные рамки по периметру экрана, которые действительно могут ощущаться при переходе с iPhone 7 например, у которого рамки значительно тоньше. Второй существенный недостаток – облезающая краска алюминиевой рамки телефона. По большому счету, износ тех или иных материалов во время опыта эксплуатации – обычные явления. однако достаточно нацепить какой-нибудь чехол и горе знать не будете. Теперь отвечаю на самый главный вопрос этого видео. Стоит ли покупать iPhone XR в конце 2021 и в начале 2022 года? За делом на то, что вы будете пользоваться этим устройством хотя бы 2-3 года. Здесь будет однозначно да, даже несмотря на то, что на рынке существует некая Логическое продолжение iPhone XR в лице iPhone 11. Да, 11 iPhone значительно мощнее, камера там лучше, выбор цветов больше и так далее, однако если мы обратимся к цене, iPhone XR на 128 гигабайт обойдется вам в половиной тысячи рублей, в то время как iPhone 11 на те же самые 128 гигабайт обойдется уже в 58 тысяч рублей. Разница практически в половиной тысяч для многих людей может быть существенной, поэтому если вы хотите приобрести себе действительно годный смартфон, которым не стыдно пользоваться даже спустя четыре года после его выпуска смело приобретать iPhone 10 XR и пользуйтесь им с огромным удовольствием. Надеюсь, что в этом видео я смог помочь определиться вам с выбором. Если это так, то не забудьте поставить лайк этому ролику, поделиться им со своими друзьями в социальных сетях, а также подписаться на канал. Вам будет несложно, а мне максимально приятно. Благодарю всех и каждого за уделенное время. Вы были на волне канала Apple Finder, а я его ведущий Артём. До встречи в следующих выпусках. Пока!